вот здесь на втором этаже мы обошьем досочками и будет у нас красивая провильня где можно будет заниматься на провила растягиваться кайфовать а <музык> материал Смотрим дальше, что будет. Подсушим немного досочки, потом шлифанем и будем красоту наводить. Ну что, сегодня начинается наша шлифовка. Круги, назначные. болгарочка.